туре геленджичане на выезде разгромили аутсайдеров турниром Краснодарскую команду Центра подготовки футболистов ЦСПФ. И при одной игре в запасе имеет сейчас все шансы возглавить турнирную таблицу. Главная сенсация седьмого тура родилась накануне. Лидер сезона Краснодарский Геннезд Спартак в отложенном матче неожиданно на своем поле проигрывает тихорецкой команде труд со счетом 1-0, что еще больше обостряет борьбу в верхних этажах турнирной таблицы. Геленджичане, проведя на один матч меньше, теоретически могут возглавить гонку за золотыми медалями, но в этой борьбе терять нельзя ни одного очка. Таким образом, во встрече с аутсайдером сезона Краснодарской команды ЦСПФ Спартаковцы вышли на поле безо всяких скидок на слабость соперников. Впрочем, юный краснодарский футболист оказались не так просты, и первый мяч в хворота влетел лишь на 25-й минуте и спинальти, пенальти, который реализовал Назир Кожаров. Далее хозяева поля, доказывая свой неуступчивый характер, сравнивают счет. Но Константин Гордюк на 38-й минуте снова выводит Геленджичан вперед. После перерыва великолепный удар со штрафного в дальнюю девятку наносит Константин Бельков. Еще становится 3-1 в пользу Спартака. На 52-й минуте Станислав Резников завершает разгром краснодарской команды, забивая четвертый мяч в их ворота. Максимум, чем смогли ответить хозяева поля, это реализованным на 82-й минуте пенальти. Таким образом, выездной матч Геленджичан завершился со счетом 4-2 в их пользу. В этом же туре успешно выступили другие команды-лидеры «Тихорецкий труд», воодушевившись собственным подвигом в предыдущей встрече с налоговиками, наносит поражение грозному Понтасу на его же поле 0-1. А ГНС «Спартак» со счетом 3-1 наказывает «Тимашевский прогресс». Результат остальных встреч вы, уважаемые телезрители, видите на своих экранах. Таким образом, по результатам седьмого тура сразу две команды – «Краснодарский ГНС «Спартак» и «Тихорецкий труд» имеют по 15 очков. В затылок им дышит Сочи с 14 очками. Геленджикский «Спартак» расположился на четвертой позиции. У команды 13 очков, но после шести матчей. Таким образом, теоретически геленджичане могут выйти в единоличные лидеры чемпионата. Но здесь, как уже было сказано, нельзя допускать ни одной ошибки. В этой связи один из важнейших матчей геленджикский «Спартак» проводит 7 июня. В этот день наша команда встречается на выезде с одним из лидеров сезона. Удачно сейчас выступающий тихорецкой командой «Труд». И мы желаем спартаковцам в этом нелегком матче только победы.